Всем привет, дорогие друзья! С вами канал крипто в этом видео расскажу о новом интересном проекте. Проект называется на XComPay. Это у нас будет платежная система, с помощью которой можно будет напрямую через сайт покупать мастерноды, то есть не как в Discord покупает, а будет такой сервис, на который можно будет зайти и все быстро, официально купить и получить моментально монеты. В общем, как видите, да, у нас пишут, принимайте, оплачивайте криптия из любой точки мира и в любое время. То есть не придется дождаться пока там админ зайдет, пока он продаст по мастерноду, либо что-то в этом роде. Также поддерживаемые криптовалюты, это будут биткоин, лайткоин, даши, эфириум и многие другие. В общем, способ приема будет один API, чтобы принимать более 100 криптовалют. Как видите, да, не на инвену криптографическую проверку с помощью простых в использовании плагинов корзины. В дальнейшем я вам покажу саму платформу, на которой зарегистрировался. Покажу как это все работает. Ну, в общем. А, кстати, это есть сама регистрация на платформу. Это у нас будет чуть позже. Следующее, что у нас идет. Это у нас идет а, краткое описание. Как это все настраивать и запускать как работает сама система связывает блокчейн с розничной торговлей то есть уменьшаются риски, что вы можете попасться на мошенников и просто отдадите случайно левому человеку, который вам представится от имени администрации ну, хоть это и глупость но тем не менее, такие случаи были, и люди как бы на этом попадаются как видите, да вы, допустим, можете сами создать платежный сервис. Запустили вы свою криптовалюту и продаете вы там мастерноды и постпакеты. Человек просто заходит на сервис, вписывает нужное количество монет, либо, как вы поставите ограничение, оплачивает напрямую в любой криптовалюте. Вы получаете, соответственно, деньги, он получает моментально монеты. В принципе, все просто. И должно в этом э, быть, скажем так, успех. Преимущество, да, разнообразие криптовалют, также у них будут награды, скидки за лояльность, малые комиссии, а потом 0% сбора у них, награды за принятие криптовалюты, то есть будет максимальные разные бонусы, возможно даже будете больше чем оплачивать и получать монет. Но тем не менее будет интересно. Ладно, давайте посмотрим, что у нас по дорожной карте. По дорожной карте у нас это запускают собственные кошельки. Первый картал 2019 года. Маркетинг, реклама, листинги на биржах. Разработка проекта как бы, завершена уже. В принципе, все готово. У них уже есть готовый продукт. Они уже даже залистились на мастернод онлайн. Им осталось только закончить с пресейлом. И попасть на бирже второй квартал это у нас э, опять э, получается пост интерфейс будет также там пожертвование будет опять маркетинг и реклама так как такой сервис надо будет хорошо прорекламировать им они будут листиться везде где только можно будет ну и, конечно же, третий, четвертый квартал, я думаю, нам особо сюда сейчас пока не стоит заглядывать. Это Android, то кошельки, приложения, мобильные кошельки, Vsync на CoinMarketCap и везде них в каждом будет маркетинг, реклама. Я думаю, они будут еще хорошие баунти и Ну, об этом чуть позже. Что у нас есть? У нас есть кошельки, Linux, Windows, да и под Apple, в принципе, и веб-кошелек следующее это не, у нас будет получается в бирже. CryptoBrandge. мастер Node Online уже есть. CoinExchange и CREX24. Честно скажу, ну CREX24 это, конечно, биржа ни о чем. Как-то на последнее время сильно скатилась. Скорее будет первая CryptoBrandge и CoinExchange, в принципе, неплохая также биржа. Характеристики по самой монете, что это у нас получается? да Сокращение тикет XCOM, алгоритм у нас Quark получается, пост мастерноды, время блока 60 секунд, вознаграждение за блок от 1 до 12 монет, и мастернода получает от 80 до 95%. процентов Как по мне, это очень хороший процент, тем более сейчас рой очень высокий, поэтому... Если инвестировать в данный проект, а идея хорошая, готовый продукт есть. На этом можно будет заработать. И как бы будет спрос на данную монету. Что у нас дальше? Прямай у нас небольшой, всего лишь 10 тысяч монет. Э, общее количество 21 миллион монет. С этим у нас все понятно. И здесь у нас есть ссылки на GitHub, Discord, Bitcoin Talk. Опять же, все ссылки будут в описании. Ладно, попадаем мы на саму платформу. Платформа выглядит у нас довольно-таки просто и интуитивно понятно у нас все. То есть создаете, допустим, вы свой магазин, вы пишете там имя магазина, логотип добавляете, ссылочку URL и в принципе, то есть можете полностью все настроить, добавить свой сервис и по вашему сервису будет получается люди как я говорил ранее, приходить и покупать монеты. Очень удобно, очень просто. Я думаю стоимость листинга здесь будет минимальна. Ладно, на этом мы останавливаться не будем. Идем дальше. Что у нас по пресейлу? Нажимаем купить мастерноду. Вот примерно такое будет выглядеть окошко у конечного пользователя, именно потребителя, который будет у вас, либо у разработчика, который потом на этом сервисе сделает и оформит все. Все это будет так вот выглядеть. То есть, хотите вы купить одну мастерноду, там две мастерноды, будет один биткоин. Одна мастернода стоит пол биткоина. Вписывайте свой кошелек, если допустим, сейчас будете покупать мастерноду данной монеты. Писали кошелек, имейл адрес, имя с дискорда. Все, провели оплату, получили монеты. Как я говорил ранее, они зависли на мастернод онлайн. И как видите, у нас рой очень большой. Грубо говоря, 7000%. То есть окупаемость за 5 дней. А именно, то есть вложили вы, грубо говоря, двушку, да? Там комиссии, ну как бы мелочь такой, расходники небольшие идут. И через 5 дней вы поймели ровно столько же. Ну, я думаю, соответственно, пока у нас в сети MasterNode 6... Рой будет таким высоким. То есть добавится еще мастер он немного упадет и время окупаемости увеличится. Но за такой короткий промежуток времени делать такие хорошие бабки, сами понимаете, это все очень просто, очень быстро. Тем более на готовом продукте, на работающем проекте. Что у нас дальше? Здесь у нас в принципе все понятно. Попадаем мы на Bitcoin талк в принципе такая же информация такой же анонсик по данному проекту все коротко и понятно как и на сайте конечно здесь еще чуть больше не урезали на сайте можно конечно более ознакомиться с развернутой версией поэтому долго мы здесь задерживаться не будем идем дальше ну что у нас дальше дальше мы попадаем на twitter как видите да серия только появился недавно начинает развиваться только начинает набирать себе подписчиков также свои новости, результаты проделанной работе постоянно публикуют. Как видите, да, каждый день у них какой-то твит, что-то новенькое есть. Опять же, ссылочки все будут в описании. Можете переходить. Я считаю, что на этом проекте реально можно будет заработать. Думаю лично себе купить мастерноду, чтобы, сами понимаете, быстренько окупиться. А как раз когда не появится на бирже... То есть, я думаю, в промежуток недели, не более 10 дней, окупиться, сделать там около двух мастер-нот. И сами понимаете, сделать какую хорошую прибыль. Лично мне этот проект понравился. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Также поддержите видео лайком, подписочкой на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.